У нас сегодня 10 октября. У нас встреча с независимой экспертизой. Вот, вот уже третья встреча. Сейчас будем выявлять. Будем смотреть. Туалет, собственно, где все произошло? Да, вот здесь вот получается лопнула вот эта муфта. Муфта и резьба. Вот здесь вот. Лопнула, ее вот заменили, она была вот здесь установлена, да, и вот это все вот так вот просто оторвало и здесь все лилось. У нас сегодня прошла независимая экспертиза, присутствовали представители управляющей компании, получается мастер участка был зам генерального директора, генеральный директор плюс у нас с моей стороны был адвокат, вот и сама собственно независимая экспертиза два человека. Вот по Значит, сейчас будет готовиться документ по этой экспертизе примерно полторы-две недели. Мне дали добро на то, чтобы я производил полностью демонтаж всего то, что у меня пострадало. Конкретно это кухонный гарнитур полностью весь. Потом, значит, напольный плинтус, который я так долго делал весь. вот, Дальше, значит, по спальной комнате пострадали часть стен их надо будет точнее стены все пострадали под перекраску полностью вся квартира единственное что получается где-то стены дали трещины вот, где-то отошел стеклохолст получается меж слоев после шпатлевки и покраски вот. что а замыкает розеточная группа по получается кухне гостиной как бы тут момент такой Распределительные коробки находятся под потолком, но потолки закрыты потолочным плинтусом. Получается. Вот. Надо смотреть, что там, возможно туда тоже попал конденсат, потому что испар... испарения здесь были очень сильные. Вот. Детская кровать пострадала, Это заказная позиция была, плюс я ее довешивал, апгрейдил, делал там светодиодную подсветку днища, там были сенсорные фары, в общем, хотелось как лучше. Полностью в санузле пострадали все панели, которые сделаны были из МДФ. Что еще? Все шкафы, то есть это на входной группе получается шкаф полностью под замену, за исключением получается дверей купе. В спальной комнате получается тоже внутренности шкафа полностью все под замену, кроме дверей купе. Пострадали полностью все межкомнатные двери, облагорожки и на входной двери получается снизу сбухло получается внутренняя вот эта панель декоративная ее тоже под замену вот. напольное покрытие частично будет тоже под замену это у нас кварц свинил вот. так в целом по квартире кварц не пострадал почему под замену потому что в одной из комнат стояла на полу банка с краской, когда горячая вода по помещениям пошла то соответственно банка просто открылась она упала открылась как бы и краска развелась по полу и теперь на полу, получается, есть следы вот этой краски, мы ее вытирали тряпками, но тем не менее, она где-то местами, допустим, по помещению пошла пятнами, вот, как бы елась, получается, покрытие. Также, скажу, придется полностью делать демонтаж напольного покрытия, объясню почему, потому что все напольное покрытие, под него попала вода, Значит, И теперь там может образоваться плесень, а впоследствии неприятный запах просто в квартире. И дышать этим воздухом не то, что будет некомфортно, а им нельзя, потому что это грибок. Сейчас я вам покажу, да, у нас тут управляющая компания говорила, что он приклеен. Вот там вода, вот, вот здесь вода стоит. Вот это уже стоит добро у меня здесь две недели, и уже появляется специфический запах. Почему еще под замену часть винила пойдет? Потому что элементарно, даже сейчас мы когда демонтаж произведем напольного покрытия, нам придется заморачиваться или маркировать каждую досочку. Почему? Потому что тут же по помещениям идет подрезка, конфигурация помещения вся разная. Вот. Получается придется маркировать каждую досочку, чтобы ее потом чисто эту подрезку не перепутать. Потому что это будет опять... Несколько. Вот такая гора да, которую надо будет как-то потом подбирать. Вот. Чтобы этой ерундой не заниматься, будет просто докупаться напольное покрытие. И целые плашки будут укладываться. А новые плашки, которые будут, да, они будут подрезаться и тоже потом укладываться. Посмотрим, что будет говорить дальше на управляющей компании на эту экспертизу. Потому что с чем-то управляющей компания не согласна. Например, с тем, что, смотрите, трещинка идет по стене трещину, допустим, да, вот Я вот я своем заключение. Мы сейчас с экспертом тоже разговаривали, идет по стене трещинка. Управляющая компания считает, вот кусок стены делает вот трещинка ее, да, а по факту стена будет перекрашиваться вся. То есть как бы шпаклеваться будет участок, но перекрашиваться будет вся стена, потому что нельзя покрасить а, часть стены. Также вот в этом участке, вот здесь получается потолок, а, значит на нем появились дефекты на покраске, там шпаклевка слоилась, потому что было много пара. Да, И управляющая компания говорит, ну вот здесь подкрасим вот эту полосочку, как бы, да? Так не получится, придется перекрашивать весь, чтобы не было, а, за счет того, что свет падает, чтобы не было вот этих бликов, полос, как у нас идет покраска. Вот, рейки выстояли, а, рейки выстояли, несколько реек отошли от стен, а, вот, и снизу рейки чуть, получается, на таком расстоянии их немножко раздало. То есть надо будет их теперь а, перешкурить полностью. Что я хочу сказать, а, если бы... Порвала после отсекающего крана, я бы не разводил тут никаких вообще бы демагогий на эту тему, просто записал бы видеоролик на тему, как я накосячил, допустим, да, и что у меня произошло в жизни. Вот, но в текущей ситуации, когда зона ответственности управляющей компании идет до отсекающего крана и лопнула прям четко по отсекающему крану, я считаю, тут есть смысл разговаривать с ними, договариваться о чем-то, да, если они будут не то, соответственно, дело просто пойдет в суд. Вот, и будем доказывать, как бы, да, что мы не мудыки. Обязательно буду записывать дальше ролики на эту тему, как бы что у нас с управляющей компанией и как у нас двигалось. Вот. Если кому-то интересно, задавайте вопросы. Сейчас пройду этот путь, расскажу, как бы получилось у нас, не получилось. Всем спасибо за просмотр. Все, ребят, пока. Пишите комменты обязательно.